Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет об абутилоне. Абутилон произрастает в естественной среде тропики, субтропики. Его можно встретить. И очень много его разновидностей есть. Есть уже выведенные гибридные сорта. И в народе еще его называют домашним кленом. Так как его листья похожи на клен, Но это вот простой вот этот сорт, он самый такой, да, не гибридный. Вот у него вообще кленовые листики, видите, какие похожи. А вот уже гибридные сорта, у них листья немного уже меняются. Тоже вот такая вот форма, да. Вот здесь розовый абутилон, у него вообще вот такие листочки уже не похожи на кленовые, да, совсем. И желтые. Ну он как солнышко. Еще его называют канатником. В Индии из него делали канат и нишковину. Но ну, мы, конечно, не для каната его выращиваем, а для красоты. Он очень красиво цветет. Особенно вот эти гибридные сорта его. Ну, вообще вот уход за ним очень простой. Он любит, конечно, попить в жаркое время. Он, допустим, я его поливаю, наверное, даже два раза в день. То есть он быстро очень такой водохлепный. И подкармливаю для цветущих растений раз в 10 дней. Комфортная температура для бутилона – это 25 градусов. А в зимнее время, ну, конечно, попрохладнее. То есть 15 градусов и 18. Ну и, конечно, если даже теплее будет, ничего страшного, просто возле отопительных приборов не нужно ставить, чтобы не желтели кончики листочков, потому что это же тропическое растение, он любит влажность, конечно. Да. То есть, если желтеют кончики листьев, то это значит, что не хватает влажности. А если бывает, опадают нижние листья, допустим, да, у абутилона, это значит, не хватает питательных элементов, то есть нужно подкормить. Ну и покушать он, конечно, любит, вот с весны до по осени его нужно подкармливать. У него и период цветения это получается, как бы с весны и до поздней осени, но это как бы в природных условиях. А вот гибридные сорта, которые вот выведены, да, они могут свести вообще круглогодично. То есть вот он цветет, потом немного вроде как бы, да, спадает, и он заново набирает бетон. Но это тоже зависит от освещения, от условий. То есть он любит солнце, конечно. Ну, не прямые солнечные лучи, а притененные. То есть ну, любит очень светлые места. И тогда он будет вас радовать вот такими прекрасными цветами. Посмотрите, это просто букеты какие-то. И вот, кстати, розовый мне тоже очень нравится. Это меня новиночка. Очень нежно смотрится. Это растение любит рыблый и питательный грунт. То есть можно в грунт, допустим, немножко добавить песочка. Или... И по кислотности как бы, он любит универсальный или слегка небольшую кислотность. Как бы. ну, не обязательно. Лучше универсальный грунт и все. Ну, это растение конечно же любит тоже вредители ну, щитов кого-то поражают паутинный клещ ну, у меня вроде как с этим повезло у меня ничего такого вредителей я на них не встречала ни на одном и сегодня в видео я буду пересаживать свой ванильный вот этот вот красавчик он у меня уж такой перерос Смотрите какой. Я хочу из него сформировать штамп дерева. Он у меня здесь тоже уже просится в горшочек другой, и я ему поставлю опору. Я хочу его, ну, наверное вот еще чуть-чуть вот сейчас подрощу, да и все, я его буду потом обрезать и буду формировать ему такую пушистую крону. Вот такие красивые. Укореняется бутилон ну, очень легко. Можно его и водички укоренять. То есть вот он нарезается. Или просто в тепличку также ставить. Вот у меня вот этот клем. Может, кто, если помните, я его обрезала. Он у меня такой, знаете, был. Такой ветки такие большие были. Выше меня роста. Вот видите, получилось у меня вот такое деревце. Я его постоянно вот прищипываю но ну, в принципе у него вот таких вот больших сейчас нет и стоит самостоятельно мне очень нравится что в будущем конечно будет хорошо очень смотреться и стволик я заметила он утолщается утолщается вот если тут появляются зеленые такие побеги я их конечно убираю просто я хочу чтобы лысый стволик был. и вот как раз от него деточка вот видите какая пушистая но этот я решила так сделать, вот просто присыпывая его вот таким кустиком. В общем, сегодня пересадка будет абакелона, и также посадка будет из семян. С смесь вот такая, я ее посажу. Директор постоянно присутствует при разных делах, особенно, что связано с цветами. взяла ему палочку, потому что он вообще не стоит сам, самостоятельно. И горшочек вот такой вот. Я уже насыпала дренажку. И грунт у меня просто... Просто цветочный грунт. Он у меня уже с разрыхлителем там. Вот просто высыпаю. Грунт, я уже говорила, он предпочитает нейтральный. Методом перевалки, друзья, вот аккуратненько его отсюда достану, чтобы не травмировать, чтобы он не, опал, не опалит цветочки. Вот, отлично. Корневая у него хорошая. Видите, какие корешочки. Я ничего отряхивать не буду, я его просто поставлю. Вот так вот. И присыплю чтобы ее корни не травмировать я вот так вот палочку рядом тоже поставлю с ним и все это буду присыпать грунтом Все, сейчас он в этом горшочке тормоз. Ему вообще будет хорошо. Красавчик просто. палочку закрепить чтобы она не болталась а здесь придется еще наверное, вот так вот сделать чтобы он прямо был хотела еще днем пересадить но у нас просто такая жара 36 градусов и вот вроде сейчас вечером как бы полегче стало занимаюсь пересадкой Даже ветра нет. Завтра вообще 38 обещают. Жара как стоит. А сейчас буду садить вот такие семена. Это смесь. Это мне прислал мой подписчик Николай. Спасибо ему большое, огромное. И сейчас вот появится фото. И вы посмотрите, как это будет смотреться потом, когда они вырастут. Я просто в стаканчик. Там дренаж у меня насыпала. Сейчас я тоже насыплю до земельки. И посею все в один горшочек. То есть по мере разрастания я ее буду садить в побольше, побольше, побольше горшочек. У меня такой будет красивый куст с такими разными цветами. Ну все, открываю пакетик и смотрю. О, сколько там? Сенечек много. Я их прям вот вообще хочу поставить вместе. Там знаете сколько? Ой, ну тут больше десяти. Больше десяти. Ну, они же, может, некоторые и не взойдут же, да, не обязательно. И вот я прям вот делаю небольшое такое вот углубление, раз я хочу, чтобы они росли-то как бы одним кустиком, да, таким цветным, и я их всех хочу вот так вот прям посеять. Вот я их прям, всех прям вот, вот так вот я их при привалю. И, конечно же, я их полью. Чуть-чуть. И теперь все сделаю под пленочку. И поставлю на окно. Я обязательно сниму видео, как у меня семена прорастут, начнут расти. Я обязательно покажу. Прошлое видео у меня было про монстыру. И я говорила, что ее ну, не нужно заводить у кого маленькие или вообще квартиры. Потому что она занимает очень много места. А бутеволн это как раз вот такое небольшое растение, его можно формировать вот таким небольшим кустиком и выращивать на окне. То есть, если у кого нет, то обязательно заведите, потому что ну, очень приятно смотреть на него, посмотрите, вот просто прелесть. вот, посмотрите, какие красавцы. Ну, вообще, мне, конечно, очень нравится бутеволн. Какой-то он, знаете, не пусть он простой, да цветок, но он красивый и он цветет постоянно. Увидимся в следующем видео.